Всех приветствую. На дворе кризис и поэтому во время ремонта своего жилья или его строительства на начальном этапе необходимо продумать о том, какое делать отопление. Выбор большой. Это или газовое оборудование, газовое отопление, котел, электрическое, солнечное или же твердотопливное, то есть печка, камин или твердотопливный котел. Сегодня я вам расскажу про электрический конвектор фирмы Sunray. Это модель M600, то есть 600-ваттный конвектор. Посылка пришла без повреждений, весила 10 килограмм, Плотный картон, обмотан нагреватель был в пупырку. Сейчас без упаковки весит 9 килограмм. На креплениях, которые крепится к стене, можно также дозаказать комплектацию на ноги чтобы он стоял на земле дополнительная функция можете заказать также ультрафиолетовую печать вашей любой фотографии или пейзажа или детей и в летнее время года он служит вам картиной В зимняя картина плюс обогреватель его краткие характеристики размер 72 сантиметра Ширина, высота 52 сантиметра, толщина от стены 7 сантиметров. это вместе с креплением. Это инфракрасный конвектор, который использует одновременно два вида обогрева. Конвекция и лучистое тепло. В чем его преимущество? В том, что он равномерно нагревает помещение при меньших затратах энергии. За счет чего же он так эффективно работает? Вот это вот поверхность, вся поверхность это греющий элемент. Точно такая же поверхность задняя сторона. То есть вот между двумя это нагревательный элемент, передний это задний. Между ними, проходя воздух, греется об эти элементы, выходит теплый. То есть вот здесь вот заходит воздух, выходит теплый. То есть за счет этого конвекция проходит. Также эти элементы выделяют лучистое тепло, то есть сами по себе они нагреты, тем самым они нагревают площадь комнаты. Чтобы экономить электроэнергию во время обогрева, нужно использовать терморегуляторы. Это механические, есть цифровые, более экономичные, то есть там вы можете выставить тепло, в какое время дня включаться, выключаться, какую температуру греть, то есть ночью, к примеру, когда вы под одеялом тепленько, все, можно ставить минимум, можно ставить 16 градусов, 18. Когда вы уже, к примеру, под утро, можно выставлять 20, к примеру, 22. Если маленькие дети, можно больше ставить. Но терморегулятор, он, конечно, в этом поможет. Потому что если просто его включать, он будет постоянно греть. Не выключаясь, он постоянно будет греть. Но терморегулятор решает этот вопрос. Также он пожаробезопасен. То есть ребенок туда не залезет. Даже если и залезет, ничего он не сможет повредить. Нагревательные элементы защищены металлическими пластинами. То есть ничего ему не будет и ребенку тоже ничего не будет. Нагревательные элементы не находятся снаружи, на них не оседает пыль. Нет запаха гоящей пыли. Вот как я и говорил. Воздух здесь заходит, и вот там выходит. Никаких элементов сразу же не видно. Нагревательных. А они... Вот нагревательный элемент передний и задний. То есть здесь ничего не повредится крепление крепление на стену как говорил можно заказать ножки то есть будут крепления под ноги вот это крепление и можно будет ставить его на пол конвектор пришел со всей документацией необходимой все оформлено хорошо и правильно. Так что если вы строите дом и задумываетесь о качестве отопления, обратите свое внимание на фирму Sunray. Их система отопления часто используют как основное отопление. Она одна из самых экономичных и не требует никакого обслуживания. Обращайтесь в фирму Sunray по ссылкам в описании. Вас проконсультируют по вопросам установки. Также сделаю все необходимые расчеты, чтобы подобрать для вас самые лучшие модели обогревателей.